Да, наберегаю. О, да, на самом деле, он удобный. Ай, Аллах. Ай, ребят, Аврора, я искал тебя всю жизнь. И когда нашел, мое сердце разбилось. Потому что тебя нет рядом. Всегда смотря наверх, я вижу сияющую звезду вспоминаю себя. Берегись. Там наверху сложно удержаться от искушений и соблазнов. Многие пали со и упали в и падение их было великое. Я не желаю такой участия для тебя. Я а комната в этом доме удивительно красива и так светла. Так же, как ты ее хозяйка. Может быть, ты войдешь в нее. И останешься. Тебя здесь так не хватает. А мимо твоей комнаты я слышу. Вонзительный голос бушующий, как океан. Но открывая дверь, я никого не вижу. И нет живущего, а лишь тень побегает моей надежде, которая умрет вместе со мною в день злобы. Я с печалью иду дальше. До следующей комнаты. Остальное я скажу уже войдя в нее.